Итак, появилась идея, пошла реализация и образовалась платформа. Платформа, состоящая из нескольких образующих элементов. Первое – это команда, группа людей, генерирующих идеи и группа людей технарей. Второе – это продукты компании, то есть результаты деятельности этой команды, несущие определенную ценность. Третье – финансовый элемент, маркетинг-план компании. И планируем мы на перспективу вариант пассивного участия в компании с использованием такого инструмента, как майнинг. Теперь давайте поподробнее рассмотрим каждую составляющую этой платформы. Первое. Команда. Команда состоит из нескольких подразделений. Это технический отдел, группа GATE 108, наикрутейшие специалисты высшего уровня. Это постоянно растущий спикерский состав. Техническую поддержку, так сказать обратную связь, организовывает человек, работавший с компаниями Siemens и Bosch. И огромный плюс, в компании есть два мощнейших Headhunter, которые могут найти и достать в принципе кого угодно. Второй основной составляющей платформы являются продукты компании. Здесь есть три основных направления. Первое – это образовательная часть, так сказать Академия современного бизнеса Второе – цифровые продукты И третье – это сервисы, необходимые для работы каждого интернет-предпринимателя Теперь поподробнее о каждой составляющей продуктовой линейки Первое – Академия современного бизнеса На данный момент у нас есть пять факультетов Это интернет-маркетинг, обучение SMM и методикам создания трафика Это финансовая грамотность это криптомир, криптовалюта от А до Я. Базовые знания, трейдинг, биржи, инвестиции, ICO, то есть все, что необходимо знать интернет-предпринимателю о криптовалюте. Факультет MLM бизнеса и факультет личностного развития, то есть факультет личной эффективности. Второй составляющей продуктовой линейки являются цифровые продукты. Это Social CRM. Программа для автоматизации работы в социальных сетях Это TraderBot Программа автоматизации торговых процессов на бирже криптовалют Это вебинарные комнаты, созданные по новым технологиям Это мобильное приложение «Ментальный спонсор», оказывающее помощь в процессе рекрутинга новых партнеров И это Telegram-боты Третьей составляющей продуктовой линейки являются специальные сервисы для интернет-предпринимателей. Это в первую очередь наш удобный и многофункциональный бэк-офис. Далее, это каналы, чаты и вебинары. Это сервис Merchant, расширяющий платежные возможности для предпринимателей. Далее, это сервис HashTelegraph, своего рода информационно-новостной портал. Это своя биржа криптовалют. И свой обменник, который работает по принципу P2P Обмен без комиссий из рук в руки. Далее рассмотрим финансовую составляющую платформы, то есть маркетинг-план компании. Рассмотрим в общем понимании, так как это отдельный мощнейший агрегатор системы, который достоин записи отдельного видео и детального подробного разбора. Итак, маркетинг-план. Это мультисистема, состоящая из всех маркетинговых вариантов, которые используются в MLM и интернет-индустрии. Здесь интегрированы четыре типа маркетинга. Линейка – классическая схема для MLM-компаний. Короткая трехуровневая матрица, состоящая из четырех апгрейдовых площадок. Дельта-маркетинг – также представляет собой короткие трехуровневые матричные структуры. Этот маркетинг состоит из восьми апгрейдовых площадок. И бинарный маркетинг, который усовершенствован и способен работать в глубину до бесконечности, исключая так называемый математический скам. Он состоит из шести апгрейдовых площадок. Каждый участник сообщества, в зависимости от стоимости купленного пакета, получает возможность использовать соответствующие пакетом продукты компании и получать доход со всех используемых вариантов маркетинга, соответствующих также купленному пакету. Существует четыре типа пакетов. Первое. Базовый. Стоимостью 12 долларов. Второй. Стандарт. Стоимостью 180 долларов. Третий. Пакет профи. Стоимостью 364 доллара. И пакет VIP. Стоимостью 500 долларов. Базовый пакет позволяет использовать базовые варианты продуктовой линейки и участвовать в первом матричном маркетинге и в первом линейном маркетинге. Стандарт дает доступ ко всем продуктам компании и участвовать в четырех линейках и в четырех матрицах. Пакет профи добавляет к предыдущему варианту участие в одной дельте и в бинарном маркетинге. И пакет вип добавляет к предыдущему еще одну дельту. Друзья, на этом пока все. Более детальный разбор маркетинга смотрите в последующих видео. Всего наилучшего. Подписывайтесь на канал. Пока.